Казутора, не забывай об этом. Я не злюсь. Ты ведь считаешь это воспитанием. Ты ведь понимаешь, Казутора, кто самый главный в этой доме и в этой семье. Как ты думаешь, благодаря кому ты можешь жить, не беспокоясь ни о чем? Он всегда смотрел на других с высока. Что с тобой, Казутора? А, да ничего такого. Эй, баджи, не обгоняй моего бабу. А? Сам виноват, что так медленно едешь. Вы все должны ехать за мной. Ага, прости, прости. Высокомерный человек. Мой бабу самый быстрый в мире. Санамандра Ака, непобедимый Майки. Он коротышка, который катается на убогом мопеде. Как он может считаться непобедимым Майки? Иногда Майки напоминает мне его. Такой отстой. Да, в моем детском обеде нет флажка. А? Это что, то важно? Конечно. И теперь у меня нет сил, чтобы прожить этот день. Я домой. Эй, эй, серьезно? Да вы издеваетесь. Погоди, Майки. Просто оставьте меня в покое. Ну, Майки. Как тупо. Да ладно вам, парни. Отстаньте от него уже. Дракин, Пачин, Эмиция. Мне вот интересно. Почему вы так переживаете о таком парне, как Майки? Поступайте так, вы больше похожи не на друзей Майки, а на его верных подчиненных. Эй, Казудора! все в порядке, Баджи. Потому что отчасти я и есть подчиненные Майки. Чего? Идем, дороги. Эга. Я не знаю, что ты думаешь о Майке, но все мы восхищаемся им и зависаем вместе. Ты друг Баджи, так что если решишь затеять драку, то я всегда буду на твоей стороне. К черту таких парней. Они просто отвратительны. Эй, Кадзутора, что именно тебе не нравится майки? Майке? Не то чтобы они нравятся. Я просто не переношу эгоистичных и самовлюбленных людей. Хм. Ну да, он именно такой лидер. Кадзутора. Отец, давно не виделись. Твоя шея. Это что, тату? А? Что думает по этому поводу твоя мать? Но идем. Ты еще общаешься с такой гоподой, Что не так с этим стариком? Он бесит. Стой, отец! Куда мы идем? Конечно, к твоей матери. Господи, даже несмотря на ее тупость, я дал ей шанс быть твоей матерью. И вот, что я вижу. Отец, несмотря на то, что мы не виделись долгое время, он совсем не изменился. Позорище. Ты правда, мой сын? Не смотри на меня так. Я не... муравей. Отвратительно. Я не хочу. Каждый раз, когда ты избивал меня, ты смотрел на меня, как на какую-то букашку. И я не хочу быть вместе с таким человеком. Меня от этого тошнит. Кия! А? Что ты делаешь с моим другом, ублюдок? Майки? Ты ударился отца Казаторы? Да заткнитесь, мне показалось, что это похититель. Понимаете, обычно люди не сносят ноги в чужих отцов. Ты ведь понимаешь, какой пизде мы теперь. Перед тем мужиком, Майки сказал что-то типа, я не хочу склонять голову и извиняться. Мои глубочайшие извинения. Думаешь, Казаторы дал бы себе похитить? Будь это настоящий похититель. Он ведь сильный. А, Казатора? Ага. А? Что-то не так? Майки. Ммм? А? Я начал понимать, почему другие так восхищаются тобой. Я признаю тебя, но я не хорош в стати. На самом деле, я хотел бы, чтобы мы стали друзьями. Но мне страшно, что меня снова предадут. Давай дружить. Баджи, прости, но мне спокойнее, когда я один. Если я с самого начала буду один, то и предать меня не будет некому. Поэтому с этого момента я буду решать свои проблемы самостоятельно. Неделю спустя. Эй, Кадзатора, Юнбек. Этот парень любой человек предаст. Будь это отец, мать или друзья. Они все просто идиоты. Если мстишь, то делай это сам в одиночку. Ясно? Ты просто мусор, который нихуя не может без других. Погнали, парни. Ха, как же больно. Ну, тогда Юнпека или тех же и я прикончу их всех до единого, пока они будут спокойно спать. Твое лицо выглядело так страшно. Если будешь так выглядеть, то не сможешь завести друзей, понимаешь? Баджи? Ты... Почему ты здесь? Майки сказал мне, и до меня дошли слухи, что тебя побили. Но когда я пришел сюда, он уже разобрался. Смотри. А? Майки? Он один уложил их всех? Казутора, мы необычное стадо. Просто... Если наш труп будет в беде, то мы всеми силами защитим его. Вот и все. О, ты наконец очнулся, Кадзудора. Майки, не поступай только так, как и нравится тебе. Я решу свои проблемы сам. Не волнуйся об этом, Кадзудора. Ты мой. Кадзудора. Так что все твои трудности, вся твоя боль, это... Все мое.